Значит, смотрите, что, друзья, у вас есть. Вы все зарегистрировались в Click, да потому что партнерка идет через JustClick, авторизировались в JustClick, нажали на кнопочку Рекламировать и попадаете на страничку, где ваши партнерки. Стандартная партнерка джасклик и э партнерка Сергея Грань. Вот, кстати, я сегодня еще об этих цифрах скажу. Вот они не совсем корректно отображаются. Вот. Видите, мне тут первые деньги уже выплатили. Выплачивают по пятницам. Переводят на указанный кошелек в Just Click. О, извините, друзья, у нас уже 15 партнеров. Друзья, спасибо. Вот за этот день еще два человека подключилось, Спасибо. Переходим мы партнерку сергей Грань. Щелкаем прямо на Сергей Грань. да Вот вы попадаете.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 Сразу хочу сказать, вот раскидывать ссылку в таком вот виде по социальным сетям, в скайпки кидать, в почте отправлять, я тоже вам об этом всем, обо всем этом расскажу. Друзья, это, мягко говоря, не рекомендуется. Это вот мягко говоря